ча будет заебись на лондоне здорово жеяра подвал один что ты не понял она а а что нет вообще на no, байден есть БАТА Б Ребята Они на дом. Перехватил бату на выходе с подвала Респа, Респа права Можете респу бить. Ебать вы руфлеры. Бейте его. Ребята, батареи у меня. Прикройте. Мне бы дым тут вообще не помешал, как бы, или прикрытие какое-то, блядь. Батарея у меня! Прикройте! На Б батарея, вытаскивают, там два, трое. Перехватил бату, стягивайтесь под их респа. Справа где? Что-то я не понял, а как как на Б на Б заспавнилось две батареи. Не знаю. Они же вроде первые три по очереди. Типа, Чё за бред? -палки -палки. На Б. На Д батаре. мост. Силек, гробниц, будем играть. Там миллион типов на батареях. Прикройте, батарея у меня. Да пусто. CC. Да ебаный стыд, ну как он тут пробежал-то, блядь, тебя Справа двое беги, потряснул Батареи нам Батарею надо красить Да у меня пизды дали, меня забрали раз, ебаный справа бегает под э, подъемом. А, все, его нагнули нахуй. Батарею! Найс, прикройте! челик через дым раньше меня видит. Бата на Б. Тут на Б заберите вторую. Иду, иду. Прикройте, батарея меня, прикройте! Прикройте, батарея у меня! Нет, что? Бля, народ, меня какое-то чмо унижает, которая идет со счетом Ребят, 6. -13. Батарея у меня, прикройте! подвал 2 слева наверху два типа справа на перехватил под респой наши. уже слева от респа валяется Я да, батарея у меня. На Б миллион типов. Блять, жить сядь на респе. Сядь на респе, дай мне, блядь. Я их на Респе, там кучу типов отформил, они мне перезаряжаться не давали. Прикройте батарея у меня! Ребят! На мне бата. Б, бата Б. У меня еще. На Б а, много типов. Справа бату уносит. Нашу? Нет, заряд такая что была. Блядь, почти перехватило у них под респой. Сейчас донесет. Долбоб с пулеметом на левом подъеме. старый инвалид, Класс, Адых респой бегает по первому этажу На подъем на правый вроде собрался Да, да, да, респаун на батах это заебись, блядь, в натариум. Да, блядь, забей разрабы, блядь Хуйню только могут делать, они не могут ничего блядь. Они, блядь, даже карты переработать не могут, блядь сделать как во всех нормальных играх блять зеркальные карты просто для скальы то блять одна сторона сильная вторая слабая ребята батарея у меня прикройте короче они там все под респой сидят блять там героическая оборона Сталинграда происходит не там окопались, копались, блядь. Мешками с песком, блядь. Окопами нахуй. Всех хуйней, блядь. Там не Украл батарею прикройте. Украл батарею прикройте. Пристрадан здесь. Я там воевал как мог. Бля, было бы 150 пуль в Я бы их всех отвезил. Бесконечной аптечки еще. Тух где-то с правой стороны. надо выходить из подвала шучу so you